Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как государство защищает и пытается регулировать финансовые рынки, как оно пытается защищать инвесторов в акции, как оно пытается повысить уровень доверия к ценным бумагам и повысить, соответственно, заинтересованность людей в инвестициях в ценные бумаги. За последние 200-300 лет довольно активных биржевых торгов в Европе, в Соединенных Штатах, уже был накоплен достаточно серьезный опыт. За это время там случился не один биржевой крах, за это время экономик не раз погружалась в рецессии. Только за последние сто лет в Соединенных Штатах было 33 рецессии, то есть 33 периода, когда экономика снижалась более трех кварталов подряд. Вот тем не менее, после каждой из этих тридцати трех рецессий фондовые рынки восстанавливались, экономика восстанавливалась, достигала новых высот. В периоды всех крахов, всех разочарований, которые следовали после эйфории на фондовых рынках, потихоньку проявлялись правила игры, целью которых было максимально повысить уровень доверия все-таки к этим инструментам, защитить инвесторов от недобросовестных действий, как компаний, так и каких-то посредников на этом рынке. И сейчас там, современное западное законодательство оно, в общем -то, ну, уже достаточно эффективное, оно уже позволяет решать массу задач, позволяет добиваться очень высокого уровня доверия. Во многом делу инфраструктура инвестиций в ценные бумаги существенно более надежна, чем инфраструктура инвестиций в тот же самый там, банковский сектор. Соединенные Штаты основной своей нормативной базы по торговле ценным бумагам как раз а, обросли в 30-х годах текущего века именно в, этом, в это время появился «Акт о доверии к ценным бумагам», именно в это время появился «Акт о банках и фондовых биржах», именно в это время начали существенно более жестко регламентировать деятельность посредников на этом рынке, именно в это время начали существенно более жестко регламентировать объемы кредитования на фондовом рынке. То есть в Соединенных Штатах и сейчас до сих пор действует законы, которые были приняты в 30-х годах. Правило в Америке, вот regulation T так называемый, он гласит о том, что обычный инвестор для своих долгосрочных сделок должен ориентироваться на уровень хотя бы 50% обеспечения своих сделок. То есть если он хочет купить на миллион долларов акции, он может привлечь в кредит не более половины этой суммы, то есть не более 500 тысяч долларов. И если смотреть на законодательство России, то оно здесь, в общем тоже достаточно похоже. У нас, вот, в общем-то, обычный клиент, обычный инвестор, когда покупает акции, на, на те же самые уровни должен ориентироваться на уровень 50%. А задача брокеров, собственно, вот за этим следить. И те инвесторы, которые используют заемные средства для спекуляции на фондовых рынках, они ограничены этим действием. То есть в свое время, когда этот кредит он в Штатах не регулировался, к примеру, вот во многом Соединенные Штаты были обязаны буму конца 20-х годов, потом очень серьезному падению фондовых рынков, когда акции начали дешеветь. И ну, очень многие оказались не способны так или иначе выплачивать свой кредит. И им приходилось срочно продавать акции для покрытия этого кредита. И это вызвало там сумасшедшее падение финансовых рынков. За это время было введено достаточно много инструментов, которые повысили доходность. Это требование и раскрыть информации. То есть сейчас, допустим, в большинстве западных стран компании обязаны публиковать квартальную отчетность о том, сколько они зарабатывают. Почти во всех странах, включая Россию, компании обязаны вести отчетность по международным стандартам финансового учета и проверяться аудиторскими организациями для того, чтобы инвесторы имели объективную картину о состоянии бизнеса компании, для того, чтобы менеджмент не мог обманывать а, своих инвесторов относительно реального положения дел. А, за это время был создан в Соединенных Штатах некий институт гарантирования депозитов инвесторов. То есть а, в Соединенных Штатах сейчас абсолютно любого прокера, который оказывает услуги то, пи, на американском рынке, а деньги застрахованы на 100 тысяч долларов в деньгах и на 400 тысяч долларов в ценных бумагах на случай банкротства или несостоятельности брокера, который оказывает услуги. То есть там, в принципе, сделано очень много вещей. Во-первых, активы брокера отделяются от активов клиента. То есть если ты покупаешь какие-то ценные бумаги, то они вот, априори уже принадлежат тебе, они в депозитарии записаны на твое имя, компания не может ими распоряжаться, как правило без специального разрешения клиент. И э, в любом случае для защиты от всяких форс-мажорных обстоятельств в Америке существует этот компенсационный фонд, который почти на полмиллиона долларов защищает интересы инвесторов ценной бумаги. Соответственно, опять же, когда человек открывает, там, считает, торгует э, на американском рынке, попадает так или иначе там, прямо или косвенно под эту защиту. В России точно так же существуют э, достаточно серьезные требования. У нас есть регулятор фондовых рынков, это Федеральная служба по финансовым рынкам, которая выдает лицензии, она следит за минимальным капиталом компаний, которые оказывают услуги. То есть, к примеру, компания сейчас, э, которая минимально предоставляет брокерские услуги, хранит клиентские активы в какой-то другой компании, она должна иметь минимум 35 миллионов рублей собственного капитала, размещенные в ликвидные активы. Зачем следит регулятор? Соответственно, это некий вот тоже карантинный фонд того, что, ну, во-первых, это все-таки не случайные люди, во-вторых, у них есть чем платить. Соответственно, если компания хочет у нас вести учет ценных бумаг клиентов, то требования у нас уже растут до 60 миллионов рублей, ну и, собственно, там в дальнейшем до 100 миллионов рублей для тех брокеров, которые хотят кредитовать своих клиентов, хотят кредитовать так называемых клиентов с повышенным уровнем риска для того, чтобы клиенты могли совершать активную операцию купли-продажи соемными средствами.